Итак, друзья, многие наши подписчики просят делать больше обзоров. К сожалению, со временем, поверьте мне, сложности, но мы идем навстречу и сегодня сделали очень интересный и... интересный блядь. автомобиль. Вас, лада, Веста 1.6, супер. И чтобы вы понимали, там крутое ГБО в Виале пятого поколения жидкий газ. И поверьте, это достаточно такой разрыв шаблона. Это не Мерседес, не Ауди, не BMW и даже не Bentley, да, как многие думают. Но поверьте мне, даже на бюджетных автомобилях, хотя автомобиль новый, это оборудование работает великолепно и водитель получает то, чего он никогда не получит на четвертом поколении. Итак, многие будут задаваться вопросом, а почему владелец Lada и решил поставить ГБО-5, можно же было поставить четвертое поколение, no! да можно было в конце концов и второе поставить. No! God, please, no! No! Ребята, поймите правильно, нельзя сравнивать Mercedes и Chevrolet Aveo, хотя это тоже два автомобиля, они оба едут там понятно, Mercedes имеет свой уровень и бренда и комфорта и всего остального, но по совокупности невозможно сравнивать Mercedes и Chevrolet. Так вот также по аналогии я вам объясню и скажу. Нельзя сравнивать ГБО-5 в Виале и ГБО-4. Это несравнимые ни технологически, ни по качеству, ни по функционалу и свойствам Вот воспринимайте пятое поколение как Mercedes среди ГБО. Ты или можешь, хочешь воспользоваться и сравнить, и понять, или ты просто это не воспринимаешь и продолжаешь жить в каменном веке. Тоже вариант, можно жить в пещере, можно греться вокруг костра. вообще никаких проблем кстати мы обязательно добавим нашего клиента он с вами поделится почему он решил ставить самое лучшее и поделится потом в дальнейшем своими ощущениями от эксплуатации я думаю вам будет интересно Добрый день, меня зовут Александр, компания Proedgas. Я являюсь руководителем станции. На данный автомобиль установили комплект Viale 5-го поколения Лада Веста. Автомобиль новый, настраиваем с нашим техническим специалистом. Пробег автомобиля 140 километров. Владелец автомобиля, послушав нас, при установке ГБО, выбрал именно пятое поколение по нескольким причинам. По причине того, что это, во-первых, экономичность, во-вторых, автомобиль новый салона, он покупается ни на два, ни на три года. Автомобиль будет, как я понял, рабочий, постоянно ездить на большие расстояния. При этом клиент пожелал максимально сэкономить в плане, топливо, но чтобы автомобиль при этом оставался такой же резвый и надежный. даже при выезде за границу, в дальнее зарубежье, по всей Европе действует мировая гарантия, он может заехать на любой сервис, у него не будет абсолютно никаких проблем. Здравствуйте, меня зовут Михаил, я технический специалист компании Pridegas. В данный момент мы настраиваем движение систему Виаля. На автомобиле лада веста суть настройки заключается в том что нужно посмотреть краткосрочную и долгосрочную коррекцию при работе на газу и если требуется то подправить сегменты карты под нужное состояние чтобы они были ближе к нулю Хочу поделиться парочкой э, своих ощущений, потому что я давно не ездил на «Механике» и вообще по «Ладе Весте <laughs> Есть прогресс, есть камера заднего вида, есть обогрев руля, есть более-менее современный мотор. Кстати, на, нем, на него было достаточно технически, были моменты по установке. Ну, очень интересно. Да, то есть пришлось снять защиту, пришлось снять генератор коллектор, естественно, тоже мы снимали. Грубо говоря, пришлось разобрать половину двигателя. Но на самом деле это у нас заняло два дня. По сложности я вам скажу, что джип установить проще, чем ладу весту. Но это уже нюансы технической конструкции, установки и компоновки мотора, коллектора и установки форсунок. Давайте посмотрим. Ну вот, Единственное, чтобы я посоветовал бы Вазу, да, поставьте амортизатор, ребята. Ну вот это вот палка, выручалка. Ну амортизатор стоит копейки, на самом деле. И можно было бы капот, конечно, чтобы он был повыше. Вот посмотрите подкапотное пространство. Вот где здесь видно, что здесь установлены ГБО. Нигде не видно. Все сделано штатно технически. Почему? Потому что ГБУ Виале не имеет тех лишних технологических компонентов, которые есть в предыдущем четвертом. Как такое возможно? Нет редуктора, который нужен для того, чтобы доводить газ до рабочего состояния, чтобы был впрыск газа. Нет шлангов, трубок, которые нужно для того, чтобы затосолиться, чтобы обогревать. Это дополнительные врезки в автомобиль штатный. Здесь этого всего нету. Здесь у нас под капотом бензиновые и газовые форсунки. Они установлены конструкционно правильно снизу, чтобы был правильный впрыск жидкого газа. И единственное, что здесь выдает, что у нас здесь двух, двухтопливный автомобиль, это блок управления в Виале. Все. И что мы получаем? Я вам скажу, я проехался... Субъективно, субъективно я проехался на бензине и я проехался на газу. На газу автомобиль едет тише, двигатель работает тише и автомобиль едет бодрее, потому что здесь моторчик достаточно слабенький, ну как по мне его не хватает. Плюс механика, то есть вы понимаете, пропан с октаном 103-104 в жидкой фазе отрабатывает намного лучше чем 95-й бензин за 30 гривен. Это факт. Добрый день всем подписчикам компании «Прайдгаз». Давайте послушаем мнение клиента, почему он выбрал именно этот автомобиль и решил установить на него именно газовую установку пятого поколения компании Viale. Ну, тут, в принципе, банально все просто. Хотелось купить автомобиль, была определенная сумма, накоплена много вариантов предлагали битков американских. В эту сумму я попадал по самому бюджету. Ну, их состояние, конечно, такое, как смотрел, ну, как-то задумывался, а нужна ли мне такая машина. И выбор пал, как бы, ну, начал по автосалонам. То есть, я понимал, что я могу взять за эту сумму новый, новый автомобиль. но ну, это будет ладно Но новое при этом. При этом же установить бы газ бы хотелось бы. Почему газ? Сразу объясню. очень по работе очень много езжу. С Россией очень много связано поездок. Как бы, километр же не маленькие на бензине как бы ну все-таки ну по карману ощутимо тем более у меня с бензином на предыдущем автомобиле были проблемы и очень большие так как качество как бы конечно и бензина не очень выбор пал как бы на что по-любому ставить надо газ изначально как бы хотелось 4 на предыдущих машинах стояла и вроде бы на все работала, все было отлично хотелось поставить просто хороший газ ну, приехавший записавшись на установку Менеджер грамотно мне все объяснил Преимущества все в Виале, пятого поколения И я как бы очень сильно задумался По бюджету я попадал в сумму, даже с газом И как бы было время, пока машинам, ну там все документы укладывались в порядке, чтобы я очень задался этим вопросом в ник, почитал как бы дополнительно сам для себя выбрал, что надо ставить именно такой газ пятого поколения. Спасибо большое нашему клиенту за то, что рассказал свое мнение о пятом поколении ГБО. Я думаю, часть аудитории попытается там хейтить и по этому поводу посыпется вопрос, и вот зачем на этот автомобиль устанавливать ГБО такое. Дорогое, ребята, смотрите, я вам объясню, все очень просто. ГБО в Виале это недорогое дорогое ГБО. И история очень простая. Когда-то 15 лет назад была похожая ситуация. Тогда не было ГБО четвертого поколения на современные инжекторные атмосферники. Тогда было второе механика, второе поколение на все автомобили. И вдруг появляется четвертое поколение, которое отличается от того, что ставили до этого, добавлю даже больше, ГБО четвертого поколения, тогда стоило, вдумайтесь, стоило порядка тысячи долларов. Но люди его начали ставить. И вопрос, почему сейчас у нас происходит технологический переход переход от 4 к пятому почему это происходит почему люди и владельцы таких автомобилей как Лада веста устанавливают себе гбу в виале, когда можно установить обычное четвертое поколение и в принципе будет ей не так как на виале ну будет ездить да будут там свои какие-то недостатки но есть люди которые думают правильно и они что делают? Они выбирают технологию, безопасность, качество. Вы знаете, что делать. Мы рады всегда вас видеть на нашем канале Pride. Здесь все про автомобили, все про ГБО. И если понравилось данное видео, нажимаем кнопочку подписаться, ставим лайк и пишем комментарии, потому что я знаю, у вас всегда много вопросов мы всем ответим в личку. Всем удачи!